информагентство ледокол меня зовут аркадий кто такой ленин тот кто возглавлял партию этих коммунистов хорошо второй вопрос чем знаменитый юрий гагарин первым выход в космос полетом ну, он не первый полетел, же, были люди. Просто он первый, кто вышел в космос. Хорошо, благодарю за ваши ответы. Удачного дня, до свидания. Чем знаменит Ленин? Он революционер. А, это... <laughs> Ты куда пошла? Ну, отлично принимается. Хорошо, второй вопрос. Чем знаменит Юрий Гагарин? Первый человек в космосе. Отлично, благодарю. Меня зовут Аркадий, информагентство Ледокол. Кто такой Ленин? Ленин – это был наш вождь нашей страны, наш предводитель. Отлично. Отлично. А кто такой Георгий Жуков? Маршал Жуков – это великий полководец тоже нашей страны. И кто такой Юрий Гагарин? Это человек, который прославил Россию тем, что первым полетел в космос. Отлично. Надеюсь, вам не подсказывали в наушник. Благодарю за ответы. До свидания. Меня зовут Аркадий, информагентство Ледокол. Кто такой Ленин? Ленин это вождь был в Советском Союзе. Угу. Кто такой Жуков? По-моему, полководец или нет? Да, он полководец был. Угу. И чем знаменит Юрий Гагарин? В космос полетел. Хорошо. Благодарю вас за ответы. До свидания. Меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Кто такой Ленин? Это... Вожак. с Хорошо. Кто такой Жуков? Маршал. Отлично. Чем знаменит Юрий Гагарин? Первый человек в космосе. Отлично. Благодарю. Меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Кто такой Ленин? Ленин – это вождь мирового пролетариата, э -э, революционер, политический деятель. Годы жизни не скажу, но У -у -у. важную роль играл одну из важнейших, ну так сразу как не скажу, в революции. У -у -у. Хорошо. Кто такой Жуков? Жуков – это маршал Великой Отечественной войны. Он командовал полком или дивизией, я точно не помню, который ворвался в город Берлин. Так, ладно, хорошо. Третий вопрос. Чем знаменитый Юрий Гагарин? Юрий Гагарин? Тем, что он был первым космонавтом, который полетел в космос именно из людей. Отлично, благодарю за ответы, и удачной день. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Кто такой Ленин? Ленин? Ну, это самый первый, можно сказать, президент, даже не знаю, ну, такой, который в Первой мировой связан еще. Хорошо, кто такой Георгий Жуков? Георгий Жуков? Это полковник. Отлично. И чем знаменит Юрий Гагарин? Он полетел в космос, он первый полетел в космос. Отлично, благодарю за ответ. Меня зовут Аркадий, информагентство Ледокол. Кто такой Ленин? Вождь. <соценно> <соценно> Наверное. Хорошо. Кто такой Георгий Жухов? Не знаю. Тоже вождь какой-нибудь. Ну, ладно, я ошибся при названии, но вы даже ничего не сказали. Хорошо. И третий вопрос. Кто такой Юрий Гагарин? О -о -о -о, первый космонавт. Отлично. Благодарю. Меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Кто такой Владимир Ильич Ленин? Владимир Ильич Ленин – это большевик, который участвовал в свержении Николая II. но ну, и это как будущий правитель нашей государства. Кто такой Георгий Константинович Жуков? Это полководец русский. Все. Хорошо. И кто такой Юрий Алексеевич Гагарин? Юрий Алексеевич Гагарин – это первый космонавт, который полетел в космос. 108 минут. Благодарю, отлично.